Снова на канале Зидишн ТВ стартует рубрика 18 мемов за 2 минуты. Я просто поплопаю. Да-да, не удивляйтесь. Вы уже давно устали от скучных и нудных видосиков с ганилым сюжетом? Тогда к вашему вниманию представляю вам канал Пантри Videos. Парень снимает действительно качественный контент, от которого ты точно не сможешь оторваться и захочешь еще. Подача видеоматериала сопровождается приятной музыкой и малометражным монтажом. Фильмов. Сам вот смотрю и вам советую. советую. Ах да, снимает, мне понравилось скетчи, вот это. И типа... Где вас найти? Приходи с деньгами на... Ты принёс мои пятьдесят тысяч? Получа... Глок! Получ... Ну или вот это. Дедушка! А? Расскажи мне сказку! Был дед и убил свою внучку. Дед, страшная сказка. А это не сказка. Э? В общем, если вас заинтересовало, то подписывайтесь на этот канал. Ссылочку на его канал я, естественно, оставлю в описании под роликом. Баке нормально? Нормально все? А? Нормально говорю, все. А -а -а -а. Но это не точно. Он я и сами пьезнулся. Девчонки, ну сколько можно жить за счет папиков? Выпрашивать у них деньги на сумочки, подарки и различные безделушки. Вы сами можете себя обеспечивать. Ну нахер. Я зарабатываю деньги на вулкане. Конченый соли И могу сказать с уверенностью, что и у вас обязательно получится. Но это не точно. Хватит болтать чепуху, дайте конфету. Неа. Дайте мне конфету. Нету ручек, нет конфетки. Вот гад! Все испортил. Лучше и не скажешь. Русские, мы русские, мы русские! Мы все равно в Замечательно, поразительно, гениально. Она сказала гениально! Бы сказала! Это что Это что-то!